Всем привет ребята, меня зовут Файкстрим И сегодня мы снимаем новый ролик Браво Старса Я буду открывать на нулевом аккаунте Сейчас э, Ну, э, лолу Ну как, ну про Новый девятый сезон э, Бролливуд брали, вот. Ну что, давайте-ка мы начнем С нулевого аккаунта целого Полностью все шикарно там, ребята, вообще Так что давайте-ка мы будем приступать -ка. Ну что, давайте-ка Для начала мы давайте заберем э, этот скин На була, забираем, ну начало Мы просто була получаем ну а потом мы сейчас к скин на него, окей. Скин на него получили. Так, остановись, сейчас зайдем туда сюда. А вот я не по... А, адки, вот тут. А, ну окей, все понял, окей. Нам теперь не надо ничего там с больш... большой большой ящик, наверное. Так, ну ладно, окей. не суть На шею берем. Маленькие ящики, ничегошники, ноки, ну, окей, окей. Давайте-ка маленькие. Давайте-ка мы сам, в самом конце лучше э -а, откроем мега ящик. Ну мега ящики все. Очки все на шее, естественно. У нас. Ну, а дальше мы откроем, давайте-ка, большой ящик и... Так, окей, и... Ого, кори А, ну это пока, ну, ничего нового. пока, пока. О, окей, пока. так пок. Окей, пок. Давайте-ка дальше. И, ну-ка, ну-ка, ну-ка, что, маленький ящичек и ничего, шеньки, нам не с него не падают. Окей, пока ничего нам не падает. Ну что, давайте-ка... Ничего, ребята, шо? что? Что? Так, окей. Давайте-ка монетки, манимонетки. Нашели, ничего Ничегошники, ребята. Ну, давайте-ка мы все монетки откроем сначала, а потом уже большие и мега ящики, чтобы было самое вкусное. Так, давайте-ка, вот монетки Ничего, нам ни с него не помогли. И давайте-ка маленькие ящики И Ничего, ребята, как, что Ребята, роза выпала С маленького ящика, просто сразу чисто. О, ну, это прикольно Дальше маленькие ящики, ну, ничего Ну, если это нам выпал, то только что герой Тем более, ну, маленький ящик, маленький ящик это что вообще Это ничего Так, дальше Ребята, напишите в комментариях, как думаете Сколько я сегодня выбью брали Всего просто мне кажется, ну ботёк как-то здесь может делать. Ну, не считая шеи Ну, так, давайте-ка все, Ну, на образочках, на розу, на бар Ну, мне на бар, не нравится Такой здесь, кушачки сил На, может, ну... а, Давайте мега ящик лучше ящик, пожалуйста Подпишитесь на канал, сразу Если подпишитесь, все, сразу герой Все, давайте-ка, открываем И -и. Окей Давайте большой ящик и тоже ничего с него не падает М -м. Окей Еще большой ящик Давайте, я думаю, это Дэйл О, он реально угадал Что? Реал, да, я. я угадал, я просто читаю мысли все эти Так, ничегошеньки Нам не падает А что такое? ящик, может и Ой, 6 предметов Это нам надо Давайте, может, Лего? Пожалуйста, Лего Поставьте лайк, Дэйл, если поставьте Нам его делион а, Ну, это Карл Карла стоит Карла Арен. ну такой себе. Ну и дальше у нас большой щик, ничего лучше. Окей, еще большой щик. О, а вот, да, я, я по, по монетам О, Эпическая, ребята, на нулевом аккаунте. пу -бэ! Хорошо, это Ребята, Кстати, ребята, напишите в комментариях, какой у вас любимый герой. Вот у меня лично это Эдвер. Ладно, давайте-ка дальше будем открывать и бачло-ящичек. нам ничегошники не падает. Окей, ну на поем выпало. Давайте-ка так, дальше. Мега... Мега... Ну ладно, Ой, два мегаящика там откроем. Да хорошо, хорошо. Хорошо, ну, давайте мега ящики. пять предметов, ребята. Не подписано на канал. Ладно, следующий мега мегаящичек. Ой, большой ящик, я случайно, пинг Так, ой, куда гортаешься ты, ненавижу. О, мега ящик. Так, да, ребята, вы не подписались, это точно. Кто-то из вас не подписался. О, 2 и 200. Так, окей, дальше большой ящик. Ничего, ребят. Окей, а следующий, и следующий ничего. Вот, у него сразу больше ящик. А тут ничего, ребята. Подпишите на канал, чтобы нам падать. Начали. Давайте, 300 подписчика до Нового года. Так, и давайте заберем в сразу. Ну, что мне лучше. Забираем. Сначала ящик. О, шею. Подпишитесь на канал и выпадите Леон. Обязательно, Леон. У меня на основе есть Леон. Это круто. И что, давайте, и... Эль Приму! Нам Эль Приму. Так, ну, окей. Приму и удвоитель 200 очков, окей. Так, у нас выпало э, прямую, Давайте заберем сразу Лолу что, Чтоб потом она не выпала, мало ли. Лола, ребяташки, Лола, это Лола. Окей, Лола, так Лола. Так, давайте-ка дальше значок, это что-то я когда выпал и там лимонтик. Так, давайте прокачаем качанку сразу, чтобы не мелочиться, чтобы что сразу бы кажется, что бывает там ну что, давайте большой ящик и нам ничего не падет почему-то. Еще большой ящик и ничего. Ладно. Еще большой ящик. Ничего, ребята. Не ну, расстраивайся, мы не, мы не Так. Ну, ребят, подпишитесь, чтобы хотя бы выпало реально. Ну, пожалуйста, ну, ребят, подпишитесь, ребят. Ребят, давайте подпишитесь, пожалуйста. И ну Ребят, кто из вас не подписан? Подпишитесь сразу. Давайте мне гонячка. И 6 и... предметов. Кто-то подписался. Если вы поставьте лайк, нажмите на колокольчик на блог. И это у нас Фу. Пайпер. Нормально. Эпик, эпик, пайпер. Пайпер норм, пайпер мне нравится. Пайпер у нас далека только Один урон какой-то, там нанесет и все. Ну что, там у нас еще есть Мега Так и окей, два предмета, окей, окей. И дальше пять предметов. Давайте я буду говорить то, что нам ничего не выпадет вообще с этих больших ящиков. А то я говорю выпадет, выпадет, давайте. Все, нам ничего не выпадет вообще, там ничего никаких леонов, никаких таблеек даже ничего абсолютно не выпадет. Не выпадет уже. Такие ничего не выпадет, ничего не выпадет. Ничего совсем не выпадет нам. Пожалуйста. Ничего не... А, ничего не выпадет, зачем мне падать? И он на 5 примеров, конечно, ничего не выпадет, естественно. Мне ничего не падает. Нет, падать 5 предметов. Почему, ребята, я не понял. О, ладно, окей. Окей. Ну, на шее 50. Все, вот нормально, ребята, 50. Все. Это нормально, Ну что, давайте-ка камельника. Ребята, это Все. 7! предметов, ребята. Кто-то, точно, подписался только что. Ну что ж, давайте. Дочка горит, да и давайте а это пассивка я забыл вообще то что они тут есть фрэнк эпический но он ну фрэнк он такой ну, в принципе мне нравится но они совсем так так окей. 7 элементов ребятки. Ну, это круто так где у нас фрэнк а, да, вот, там все тем погнали дальше у меня ящики 5 ну ничего страшного только что герой был. так что давайте большой ящичек Убил! Ребята, что? Нормально? Не нравится, ребята! Ребята, это круто! Так, окей, ну, okay. Дальше! Ну, что нам выпадет? Ну, мне кажется, уже ничего, потому что, ну, камон, ну! Нам только что выпало два бравлера, два эпических! Ноки, открываем, открываем, как красочки силы там, и... 64 монетки и ничегошеньки. Давайте-ка большой ящик, мега, потом ящик сладкий. Откроем, кому. Так, мега ящики, пожалуйста. Ч вообще 4! Я думаю, вообще 6. Ну, вообще тут... А, ну тут мы почти уже все забираем на эту скину на нее. Будет Ну и все. И все. Давайте-ка большой ящик, а потом мега ящики. Там уже потому что ничего у нас нету. Ладно, давайте ничего себе ребятушки пенни ладно о хроматический БЭЙ! у нас два охранника уже ребята окей там большие ящики мега ящики потом еще горит а это гаджет окей окей гаджет так гаджет окей так кто нам выпал ну, в принципе, ничего такого круто никакого. Шанс у нас, наверное очень маленький. Один просто, на это. Ну, шей, там, ну, ничего страшного. Ладно, мега ящик последний. Ничего, ребят, подписать. Давайте. Пет, блин, Даже ничего. Даже ничего. Ну, ладно, все, мы все открыли. О, малький ящик, давайте, пожалуйста, сниму. На ничего. Ну, окей, мы выбили за сегодня куча бравлеров, я так сказал бы. Так, ну и в принципе ничего нам такого крутого не выпало. И упало. А, кстати, нам хватает сегодня на божий ящик. Так что мы откроем, давайте подпишитесь. И ничего. Ладно, окей. Ну нам ничего не выпало такого сегодня. Нам выпало вот сколько бойцов, но самое крутое это лот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то подпишитесь на канал. Поставьте лайк. С вами был я, меня зовут Файкс. Ну тогда, всем пока.